Сегодня Дмитрий Тургенев, мастер спорта по биатлону, отрабатывает технику бега в гонке преследования. Винтовка для такой тренировки не нужна, а вот напарник просто необходим. Роль преследуемого выполняет вот этот прибор. Карта маршрута, навигатор, спидометр, почти все показания, которые нужны спортсмену, устройство выводит на небольшой экран, который закреплен на очках спортсмена. Можно подключить пульсомер, датчик пульса вывести также на экран, и уже не придется смотреть на наручный кардиомонитор, подглядывать за ним, когда у тебя перед глазами будет твой пульс в реальном времени. Сейчас спортсмен видит впереди идущего. Перед вами бежит лыжник с совершенной техникой. Догнать его невозможно, можно только стремиться повторить. Тяжело в учении легко в бою. Исключить ошибки во время тренировки и научиться правильным движениям могут не только лыжники и биатлонисты. Перед вами может проходить дистанцию и эталонный легкоатлет или вести машину, самый лучший в городе инструктор по вождению. Такой видеотренажер будет полезен везде, где есть элемент визуального познания.